Ну и дикляк. 2 петли росовой нити на кромысло. Связали, скололи плечи, скололи по центру. И на себе примеряем, сколько, ну, какой-то ширины плечо я хочу иметь. Отметите, потому что плечо у нас не соответствует местоположению анатомическому, то есть косточка на одном месте, а окончание плеча в другом. Поэтому вот сейчас посмотрели, устраивает ли вас вот такое количество плечевого шва. Можете прямо сейчас отметить, то место, где мы будем делать ворот, то есть горловина такой длины, вот она, плечи вот такой. Так, лицом к лицу сложили, плечевые швы зашиваем. Зашивать можно любым удобным для вас способом. Косичкой, на машинке, иглой, как хотите, какой способ вам нравится, таким и зашивайте. Если косичка, то за петельный столбик можно сшивать на вязальной машине, навесить обе части на иглы. Если не уверены в качестве шва, провязать один ряд и уже провязанный на машинке ряд закрывать. Зашили до краешка, подтянули, потом спрячемся хвостики. Качество шва должно быть все ровно. Полосы совпали, это не специально, полосы делала в вольном режиме, они у меня просто совпали. То же самое делаем в другую сторону. Зашиваем второй плечом. Верхнюю часть плетика по крыльям. Вот у нас зашиты плечевые швы. Вот они. Горловина по спинке и по переду. Надеваем равномерно на вязальную машинку. Количество петель определяется методом расчетным, то есть мы смотрим, сколько сантиметров у нас идет на длину всего полотна и умножаем на петельную пробу. Таким образом, мы не ошибемся, у нас всегда будет правильно посчитана эта вот присборка, мы... либо присборка, либо растяжение. Она всегда будет ровная и при... после того, как мы снимем полотно с машинки, оно не будет деформировано. Я сделаю очень маленький ролик для того, чтобы убрать протяжки, убрать вот эти вот хвосты и вывести один цвет на обработку горловины и на вырез. Ниточки остаются здесь. После того, как мы провяжем планку, мы их берем внутрь. Середина. Середина каждой части. И после этого уже равномерно можно распределять все полотно. Очень ровненько. Лежит. Полный петельный столбик. Все хвостики четко вниз, чтобы они не мешали машинке проехать по полотну. Закрываем все язычки, если у вас машина с мотиводом, для того, чтобы она не захватила протяжки и не мешали провязывать ряд. Цвета, который мы будем провязывать, и несколько рядов. Формируем обратный подгиб. Немножко ставим угол вперед, чтобы вязание не слетало. Забираем петлю, которая у нас обратная. Так, чтобы у нас не задиралось вязание, чтобы не задиралось и не слетало полотно, можно вешать скрепку. Так, забираем петлю, которую у нас внизу под углой находится на углу, надеваем. Таким образом мы прикрываем это все безобразие, которое у нас провязано. Если цвет контрастный, протяжка отличается от основного цвета. Ее прекрасно видно. И если вы ее не перетянули, она легко надевается на иглу. После этого есть несколько способов оформления такой обратной планки. Мы будем делать по-простому. Самое главное. Не перетянуть полотно. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать просто. начинается защипом на ней на нее, на вот эту вот иглу, надеваю 3 петли 2 1 3 1 петля на этой игле у меня тоже есть три петли 1 2 3 2 1 3 Дальше одна главная петля. защип, вторая. Первая, третья. Одна и гладная петля. Вторая, первая, третья. И две петли. Раз, два.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 раскладывать в лежачем, в лежачем положении так все хвосты, если идет рядом планочка, убираем внутрь планки связались взять на узел и внутрь планки убираем хвосты отрезали, загладили. Эти хвостики уходят в планку другую, в другой стороны. подтянули, отрезали, загладили все, никаких хвостов. Хвосты по поверху, все, что у нас сверху, точно также заправляются в эту же планку, узелки завязаны, все соединено планочку ловителя зацепляем планку убираем отрезаем никаких хвостов так, здесь хвост у меня был на соединении его просто надо затащить внутрь в том месте где он мешает Нить. вот здесь хвост вот этот хвост надо убирать планок никаких нет ничего нет обязательно как следует завязали и беру зеленую часть и через несколько петель вытягиваю Вверх. Точно так же по красной стороне захватываю протяжки, Ой. нить и вытягиваю. Отрезали, никаких хвостов. Таким образом убираем все хвостики, проводим влажно-тепловую обработку и радуемся обновке.